Песни и стихи о любви, родине и человеческих ценностях. На сцене Одинцовской библиотеки номер один певица Анна Дарская. Родилась исполнительница на Алтае и сразу же влюбилась в музыку. Позже пошла учиться в Академию культуры и искусств в родном городе и мечтала о Москве. Но перед поездкой ее направили в музыкальный колледж сразу на второй курс, чтобы девушка получила музыкальное образование. После окончания учебы мечта Анны сбылась. Она отправилась покорять Москву. На прослушивание я попала совершенно. Совершенно случайно, ну как бы случайно, не случайно, да, а, к Афанасьевой Людмиле Алексеевне. А, это один из самых лучших мастеров, педагогов у нас в стране, к ней очереди стояли. И когда она мне прослушала, она сказала, «Деточка, иди скажи в деканат», Афанасьева сказала, «Вперед». Для зрителей Анна Дарская выступила с программой «Сердцем на чистоту». Вокал, тексты с глубоким смыслом и музыка – все это объединилось в ее выступлении. все. Вот ради чего стоит ехать за три с половиной тысячи километров с малой родины для того, чтобы служить музыку и песни, чтобы видеть ваши открытые глаза, сердца. В ходе творческого вечера Анна рассказала о своих шагах в творчестве, поделилась секретами мастерства и призналась своей любви к слушателям. И именно на такой чудесной ноте первая Одинцовская библиотека завершает очередной сезон квартирников. Завершается он прекрасно. В гостях у нас замечательная певица Анна Дарская. Она собирает очередной раз полный зал у нас сотрудники учреждения обязательно приготовят новые сюрпризы для всех зрителей но только уже в следующем сезоне который начнется с первой пятницы октября екатерина крамар илья павлов телекомпания одинцова